друзья всем привет тема про огород я как-то однажды снимал видео про грядки из плоского шифера про ограду да вот нахожусь не у себя показываю что люди применяют вот этот вот так скажем способ ограждения грядок плоским шифером вот то есть это не только это у многих как бы бывает такое вот, Ну, каждый по-разному делает Вот такие грядочки Кому интересно Обратите внимание Вот Здесь вот, смотрите, уже не из плоского шифера А из такого Ну, это как обычно, как остатки Строительных материалов Применяют Вот так вот, хозяева Так что, имейте это в виду